Всем привет, дорогие друзья! С вами канал крипто shark В этом видео расскажу про новый интересный проект, новую интересную монетку. Называется XDNA. В общем, что у нас по проекту? Про монетка у нас получается манится, так как все вы давно просили интересные какие-нибудь проекты, которые можно будет поманить, чтобы было куда пристроить свое оборудование. Так, здесь есть мастерноды, монетка манится, алгоритм у нас кисак-кисак. В общем, смотрите. Проект тут, я так понимаю, развернулся конкретно. У них белая бумага переведена на много языков, что не может радовать. Также, давайте глянем по дорожной карте. А по дорожной карте у нас проект, видим, развивался довольно-таки долго, с 2017 года. Но сразу, они, как запустились, у них появился топик на «Биткоин Талк». Сразу же они залистились на Крипто Bright. Это очень хорошо. Потом у них в четвертом квартале опять будут листинги на биржу: релиз веб-кошелька. Релиз белой бумаги. Видимо, обновлять ее будут. Ну и на дальше, пока мы заглядывать не будем. Как бы нарожная карта есть, но это слишком для нас так скажем так, далеко заглядывать. Как э, вы все любите сразу, чтобы я вам нашел водную монетку, которую можно поманить, сразу зарядить свои видеокарты без лишних разговоров и слов, так как я понимаю, что вы не особо любите историю для того, как она создана и для чего она создана. В общем, с этим мы сразу пролетаем и нажимаем техническую спецификацию и смотрим, что у нас здесь интересного получается. Как видите у нас постмайнинг, динамическая награда за блок от 4 до 511, алгоритм у нас Кеса, как я говорил, и у нас тут есть три уровня мастер нот 1000, 3000 и 5000 монет. И в чем я говорил уже, прикол, чем больше получается людей майнит, тем больше идет награда за блок, то есть Выгодно, это значит вполне чего выгодно, в том, что будет курс стабилен, более-менее, это сейчас, вот, поначалу, сейчас немного плавать, но об этом чуть попозже расскажу. Курс должен стабилизироваться и в дальнейшем с такой хорошей дорожной картой пойти вверх. Тем более, как вы видели, что сейчас крипта буквально вот сегодня начала стартовать вверх, у нас, скажем так, зеленая линия пошла, все начало подрастать. Так что в этот момент можно либо наманить, либо немного закупиться монетами, либо там ноду хотя бы тысячную активировать. В принципе, что я думаю, я, наверное, так и сделаю. Также, что у нас еще? Смотрите, по ресурсам, да? Кошельки есть, и сразу у них на официальном сайте есть майнер. под зеленый и под красный. То есть просто скачали, там вписали кошелек, ничего сложного нету, стартанули, все, вы майните. Ну, насчет мастернод я уже видео показывал, рассказывал, как это настраиваться запускается. Если вдруг будет интересно, возможно, потом тогда еще сделаю видео с запуском настройка мастерноды именно по данной монете. Но об этом чуть позже. Также у них, смотрите, какие еще крутые пулы, на которых эта монета копается. Это высот и The Pool. Смотрим, что супер новое еще. Ну, не знаю, вообще Супернова в последнее время мне как-то ну, не особо нравится, но это лично мое мнение. Но опять же, пока не об этом. В общем, смотрите, да, на, они залистены на мастернод онлайн, три уровня мастернод. Стоимость одной монеты на данный момент это 79 центов, грубо говоря. Ну вот, и еще открыл, получается, мастерноду 5000, какой на ней сейчас рой написан, то есть э, 485%. Это, в принципе, не маленький рой такой. Ну, то есть, как бы, можно на дальнейшую перспективу э, копать эти монеты. А тем более, как видите, сейчас курс просел. Так что, хороший момент закупиться. Потому что, смотрю, сейчас э, он как просел. Сейчас вам покажу. Ну, это, извините, эта тема на форуме. Топик это нам, как бы, ну, скажем так, та же информация, что на сайте, только немного здесь все урезано. Для кого интересно, тоже ссылочки оставлю, можете почитать. Но с этим мы пока пролетаем и залетаем на биржу. Как видите, да, после старта у них курс немного слетел вниз, так как и вся остальная крипта тоже просела. Но тем не менее, они вот начали обратно, скажем так, отбивать. Я думаю, на этом моменте, в принципе, прикупить монет, цена более-менее адекватная, скажем так, немного. Прикупить монет, запустить ноду и подождать, либо просто майнить. Потому что я вот в этом проекте уверен на сто что здесь можно заработать хорошие деньги и, как видите, развитие проекта идет хорошее. Там, то есть, ребята серьезно взялись за этот проект и думаю, все у них получится. Сейчас вам еще покажу кошелечек. Вот сам кошелек. Тут сразу на кошельке вообще кошелек классно сделали. Показывает вот 3000 и пятитысячное мастернод. Сколько мастернод в сети? разных, скажем так, рангов. Что довольно-таки прикольно, можно понаблюдать. И еще удобная фишка здесь. Нажимаем сюда, на xdm. И сразу получаем свой кошелек. Ну, мелочь вроде бы а приятно. То есть не надо будет потом, вот это, как обычно, искать адрес на получения, адрес тому подобное. В общем, как бы у нас пока на этом все. Мужики, тогда я все ссылочки оставлю в описании. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить, всем помочь. Я также свои карты подрублю. Покопаем. Но вообще, я как для себя пока курс, скажем так, немного просел. Пока он сильно еще не отбил вверх. Я для себя прикуплю монет и запущу мастерноду. Так что давайте, мужики. Всем удачи, всем профита, всем пока.